Друзья, всем привет! С вами Юрий Павлов. Сегодня хочу ответить на следующий вопрос: для чего нам нужны партнеры? И Мы проводим тренинг, активы госкорпорации, в котором набираем партнеров, чтобы работать совместно. Действительно, вопрос серьезный, потому что ну, чем больше мы людей обучим, тем больше людей придет на этот рынок, тем больше будет конкуренция и так далее. Это, в принципе, очевидно, но, смотрите, ситуация в том, что сейчас, на самом деле, тот момент, почему мы начали вести этот тренинг, начали обучать людей, что мы видим, что рынок начал наполняться, начали появляться новые игроки. И, в принципе, не надо быть, соответственно, каким-то предсказателем, чтобы понять, что в ближайшее время, если мы не наберем никого, все равно люди придут туда, все равно будут узнавать, да, то есть пойдет сарафанное радио, как снежный ком, людей на этом рынке станет больше, конкурентов у нас станет больше. Что мы решили сделать? Мы решили просто пойти на опережение Обучить технике, как работать на активах госкорпораций Как покупать выгодное имущество И работать с вами, как с партнерами Где-то договариваться по объектам Где-то делиться нашими клиентами, где вы будете выкупать имущество А мы будем от этого получать небольшие комиссионные Но уже нам это выгодно И давать тех клиентов, с которыми мы не работаем Но выгодно работать вам Опять, максимально искренне Насколько выгодна эта схема, насколько она идеальна? Скорее всего она не идеальна. Наверное будут те люди, кто у нас научится и будет работать только сам на себя. Поэтому есть наверное здесь вот такие вот нюансы, которые нам тоже не совсем выгодны. Но при всех равных, наверное это в любом случае выгодней, иметь своих людей на этом рынке где можно как-то договориться как-то вместе действовать нежели придут абсолютно чужие люди и никакого инструмента влияния на ситуацию у нас вообще не будет поэтому при всех равных партнерство это лучший вариант где мы как-то можем управлять ситуацией и зарабатывать действительно вместе поэтому друзья приходите Давайте покупать вместе, давайте работать. Пока здесь еще пусто, пока мы можем создать такую партнерскую сеть, это не только наша партнерская сеть, это наша с вами партнерская сеть. Приходите, я вас жду. А все нюансы, как работать, как зарабатывать, это пусть уже будет на моих плечах, на моей совести. Я вам объясню, подскажу и научу. Все, друзья, с вами был Юрий Павлов. Оставляйте вопросы под видео. Жду вас в следующих эфирах.